Андрей Андреевич, 02, 02, 2020. Если магия в этой дате. Если да, то посоветуйте. Это магия четверки. В случае, если четверка совпадает с четвергом, то можно бросить или там можно избавиться от плохих качеств каких-нибудь сказать все я больше не буду никогда злиться или я даю обед никогда не принимать алкоголь или в течение года больше не буду пить или не буду курить с этого дня бросаю вечером вот когда будет такая дата но эта дата она насколько я помню будет в воскресенье да можно попробовать сказать, что все с сегодняшнего дня я не пью или я не курю, или больше не буду там еще там, игроманией заниматься, но что вам сказать, я сомневаюсь, что это может произойти в воскресенье, а так сама по себе дата, ну когда-то, когда-то, ничего такого нет, дата дивергенции, то есть дата отпускания внутренних чувств, вот я бы рекомендовал в воскресенье, он является как бы днем адвайты, я считаю, что в воскресенье можно попробовать вечером избавиться от мыслей, которые навязчиво тянутся на протяжении всей жизни. То есть это может быть, допустим, муж меня бросил, я не могу никак о нем забыть, он меня мучает. Вот в воскресенье скажите, все, с сегодняшнего дня ты меня не мучишь, да будет так. И лечь спать. И на следующий день отпустит. Вот дата эта совпадает с чувственным компонентом в воскресенье.